доброго времени суток зрители канала в данном видео пойдет речь о том как сделать скриншот на телефоне xiaomi redmi pro 8 и также на других xiaomi аналогичная ситуация после мию 12 то есть обновление не на эти телефоны после этого теперь можно сделать данные скриншоты одним кликом то есть нужно вытянуть меню и здесь вот есть снимок экрана и нажимаете снимок экрана После этого снимок сделан, также само можете в любое приложение войти. Есть интерфейс для изменения, допустим, если вам нужен конкретно, вот, к примеру, сделали мы календарь, вы выделяете область, и делается скриншот только выше указанного файла. И более ничего не остается в области, которую вам нужно. Показать. то есть можете частичный кусочек прям так же самым в любом приложении в любом не знаю заходите в любое что вам нужно к примеру давайте возьмем ну, вот, youtube откроем как вариант после этого также сама тяните вспывающее окно нажимаете снимок и снимок делается ну вот таким вот образом все работает ну а на этом все, видео было короткое, надеюсь познавательное для вас. Спасибо за просмотр, до скорых встреч!